ロシアの... Вообще не загранично именно, а вот пошел, это да, классно провожу время и все нравится. Вообще. Честно говоря, я даже еще не осознала то, что я выиграла Олимпиаду. И если мне сказали бы 2-3 года назад, даже год назад, что я стану олимпийской чемпионкой, я бы не поверила. Все так же чисто катать и показывать свое уже взрослое катание. Я не знаю, что будет завтра, поэтому я живу только сегодняшним днем. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы меня поддерживаете. То, что так, типа, встречаете, и это очень сильно помогает мне идти дальше. Bright, Ooh, hey, hey, hey, Все, гулять, играть... 一日に生まれたというオス犬とじゃれ合う愛らしい姿もブリンクワースのドラムネジカーブリビスビリゴウェイダービリゴウェイダー